Так, доброго всем утра, кто будет смотреть утром. Если я запоздала к 7 часам утра, то прошу прощения. Обещала выпустить рано утром. Но у меня тут маленькие технические неполадочки были. Пришлось их ночью устранять, так что ничего страшного. В последнем видео я госпоже Масловой давала две недели, чтобы она выпустила видео. Или как-то и извинилась перед людьми. Но этого не случилось. Случилось совершенно другое. Администраторы группы решили, что я выпутаюсь из этого дерьма сама. Ну чё ж, как решили, так решили. А вот сейчас я хочу обратиться к Сахроновой Лене. Канал Корвин Лео. Лена, за свои поступки надо отвечать. Что бы там про меня не сказали, что бы там про меня не говорили. К этому видео я приложу скрины, то, что вы мне писали. И аудиозапись. Пускай люди сами поймут, оценят. Творчество масловой, то есть сахроновой, или как? Или сахроновой масловой, или масловой сахроновой. В общем, Лен, я не знаю, как ты будешь теперь оправдываться перед людьми, кому ты чего писала. Но мне, поверь, этого дерьма не надо. Я человек прямолинейный, довольно-таки прямолинейный. Из группы я ушла, так как вы там писали, что из-за ранчо я ушла. Так нет, девчат, я ушла не из-за Я ушла из-за того, что вы Виктора Светличного решили... где-то там опустить на Авито, чтобы у него не было ни продаж, ничего. Лен, вот ты мне объясни, пожалуйста, как можно относиться к человеку, который занимается своим делом, ничего ни у кого не просит, начать ему гадить. И ведь вы начали гадить вдвоем, вместе с Молчановой. Вот, наверное, с этого момента и с момента ролика Хамиды, там несколько секунд у нее, но очень ценные информации, я начала распутывать весь этот клубок. Все это ваше дерьмище. Я всегда говорю, не пляшите у меня за спиной, не стоит этого делать. То, что вы натворили, я думаю, что даже в страшном сне людям присниться не может. Но также обращаюсь и к тем, кто будет смотреть этот ролик. Хотите вы узнать, в какое дерьмо вы просто-напросто окунулись? Я в том числе. Если есть такое желание, пишите под роликом. А я поэтапно буду выкладывать видео. Информации, честно говоря, у меня сейчас в голове очень много. Реально очень много информации. В один ролик я просто-напросто это все не смогу выложить. Но поэтапно выкладывать буду. И поэтапно это будет, наверное, довольно таки проще. Нельзя людям сразу давать большую кучу информации, потому что они могут отравиться. Но честно говоря, это даже не, не, моё, не одно мое решение. У меня есть человек, с кем я советовалась, с кем я разговаривала. Мы пришли к обоюдному решению, что это дерьмо, его надо это самое вытаскивать наружу и показывать людям. Потому что люди сейчас настроены друг против друга, толкаются, пинаются, реально, они не понимают, чего происходит. Они понимают, они по одной простой причине. что одних толкают туда, других толкают сюда. И к добру это, конечно, не приведет. Так что пишите комментарии. Любые я комментарии закрывать не буду. Пишите. Маты, естественно, не пройдут. А так я буду это самое. Ни один комментарий не закрою, ни один комментарий не удалю. Так что буду ждать вашего решения, какое оно будет. Интересно вам это будет или нет? Если не интересно, напишите сразу. Нам не интересно, куда мы вляпались. И на этом тогда и прекратим. Если будет интересно, пойдем дальше. Всего хорошего. Пошла в в а обидно а на другое, что я пошла к Коле я говорю, нет, даже не так, сначала Лена пошла к Коле в, в первый же день, в первую же минуту, как только сняла ролик, не да, Лена пошла к ней Лена говорила ей, что вот такая беда случилась, что мы сняли видео и что, блин, она неправильно там это все поняла, и на нее все свалили. Вернее, свалили на нее не из за нас. А потому что сидела, подгавтивала это, случилась тем ускусом, что это ее голос и прочее. И она, кстати, отводила почему-то от запала, она ее не отца. Она это сделала альпийская. Лена это все передала, передала Оле. Оля же отмахнулась. Оля похрен было на тот момент. Прошла неделя. Воля задумалась, а что я могу сделать с этой информацией? И она написала Лене. По-моему, так, да, Лена была? Я просто не помню этот момент. Она тебе написала, что девочки, вы меня подставили и прочее, прочее. То, что Лена неделю назад ей говорила, или сколько времени, так, может, сколько неделю, я три назад, да? Времени прошло совсем чуть-чуть. что Когда она написала из-за это, я не опреагировала. Я отреагировать, вы меня подставили, я на нее уговаривала, я ей объясняла, да никто тебя не подставлял, мы сейчас пытаемся вырубить ситуацию, мы сейчас думаем, как нам это все дело решить, чтобы показать, что масло, чтобы они сами запутались, что такое масло, вообще забыли, они не стали ее искать, нахрекла, она никому не сдала. Она ей объясняла это, она ее заблокировала, пошла я объяснять, ты понимаешь? Я говорю, Оля, да никто на тебя ничего не это будет. Ну не было ничего такого, чтобы кто-то тебя специально взял, пошел, подставил. А нам тут обнаружило, что Маслова там срань переписывает. переписывается. Блин. Вообще ты хоть представить можешь, что наша Лена ты, будет сидеть на стримах уранчика. Да? Ты вообще видела эти стримы? Я зашла один раз на его стрим, да вообще ни о чем. Человек сам с собой разговаривает. И Лена пойдет с ним разговаривать. Да какого еще она туда пойдет? Туда? Ну нет же, она увидела этот скрин и была по хрену. Потому что он сама этот скрин сделала, я не знаю. С какого перепугу вообще. Понимаешь, даже если сейчас у меня мысль пришла, а не сама ли она этот скрин сделала и тыкала носом в Так чего там кто-то вспомнил, о а том, что масло срать? Это, это на раньше внимание никто не обращает, у него канал мизерный. Никто не обращает на его канал внимания, а тут кто-то там написал, непонятно где, что масло стримилась раньше. И Оля это нашла. Это вообще все странно, блин. очень все странно. Оля захотелось нас просто подставить. И она нас подставит, блин. Понимаете? Срать ей на все хотелось бы. Она подогревает себе интересно. А подставит она нас, потому что мы ее не поняли с раньше, Потому что мы ее начали спрашивать, откуда она раньше, почему вы с ней поселились? Я только, я не буду никто не дает. Но почему-то ей так захотелось понимаешь? Она психанула и ушла, она даже не стала ни о чем говорить. А что просто поговорить, вот как мы сейчас сидим и выясняем, трудно было так говорить? Нет, она это не захотела делать. Вот я знаю, что у меня там говорил у этой Олег. Но ведет она себя весьма странно, очень странно. И почему кто-то должен вот перед ней расшаркиваться? Я правильно сказала, с шантажистами только так. Же. Хочешь рассказывать, показывать, пусть она лучше показывает, что она крыса, чем кто-то будет себя сдавать. Кто с ней после этого будет общаться, пусть с крышей, с машинной пожалуйста. ничего нормальный человек он общаться потом не будет, потому что он знает, что это крыса, выложит все на свете. Все, что она знает, выложит это крыса. По поводу комментариев